Привет! И мы вновь на встречах у Камина. И сейчас мы хотим рассказать вам, почему же именно Южная Америка. А все очень просто, потому что у одного человека была мечта, мечта с детства, а может быть еще раньше, вообще с прошлых жизни. О! Итак, мы говорим сейчас о Светлане. Да, это действительно было так. В какой-то момент, может быть, в первой поездке в Грецию в 2000 году, когда я впервые попала на такие хорошие водопады, я поняла для себя, что водопад для меня является чем-то наполняющим, чем-то сакральным, чем-то мистическим. Это места, где вода соединяется с солнцем где она падает в свободном падении с нескольких метров. И вот эта энергетика, эта энергия, эта сила, эта мощь падающей пресной воды, для меня почему-то это важно, она мне дает гигантнейший заряд энергии для того, чтобы жить, для того, чтобы придумывать, для того, чтобы действовать. Ну, есть, конечно, водопады с другим характером, есть водопады, которые, наоборот, приводят в баланс, равновесие, в гармонию. И такие водопады обожаю я. Мне кажется, что у каждого водопада есть свой характер, есть свой темперамент и разная энергетика. В начале 2012 года я узнала, что на планете Земля есть такой водопад, как Игуасу или Игуасу, их называют по-разному. И это не один водопад, а это на минуточку 270 водопадов. И как только я это узнала, конечно же, я захотела туда попасть. Ну, понятно, это же 270 водопадов, это же не один водопад. Да, как будто бы моя мечта, но в несколько раз больше. Я начала искать, где это, где это, и я поняла, что это Южная Америка. Это на границе Бразилии, Аргентины. Ну, извините, где я и где Южная Америка? Тогда это казалось совершенно невозможно. Но это просто вот моя голубая мечта – побывать на Игуасу. Так шли годы, собственно, с 2012 года. И э, в конце 2015 года мне попался на глаза мультик. Э, мы дадим ссылочку на него э, под этим видео. Я, кстати, не смотрела, что тоже. это. И меня накрыло. Я поняла, я не могу закончить свою жизнь, э, чтобы не побывать там, в своей мечте. Это первое, что я поняла. Второе. Я поняла, что никогда не будет удобного случая, чтобы это сделать. Всегда будут какие-то дела, которые будут требовать внимания. И с этой мыслью у меня был такой, знаете, вот прямо вот раш. Я написала Лене, я не помню, или я позвонила, говорю, «Лена, я хочу в Южную Америку!» И Лена... «А что Лена?» Я сказала, «Да Света, легко!» За что я обожаю Лену? Это человек, который создан для того, чтобы креативно воплощать какие-то идеи в жизни. Одна бы я, ну, вряд ли бы решилась, хотя сейчас, может быть, уже и да, и я сейчас понимаю, начинаю анализировать, что же это дало мне, вот это воплощение мечты. Конечно же, наши мечты, они окрыляют, но когда наши мечты долго не воплощаются, они начинают, что называется, закисать. И они начинают отнимать нашу энергию, то есть они уже нас не вдохновляют, а они у нас забирают энергию. Поэтому я считаю, что если вы о чем то помечтали, то это надо исполнять, и нельзя это откладывать в долгий ящик. И все наши мысли о том, что это невозможно, они… Это придуманные нами мысли. Это придуманные нами мысли, потому что, друзья, если вам эта идея в голову пришла… Если вы себе эту картинку увидели, что «я бы хотел там побывать», или «я бы хотел что-то сделать», или «я бы хотел быть таким-то», раз эта мысль, образ к вам пришел, значит, у вас внутри есть силы и ресурсы, чтобы это сделать. Иначе и бы... пришло время уже. И пришло время. Вы готовы, иначе бы эта мысль к вам просто не пришла. Итак, дорогие друзья, я думаю, что… Вам пора исполнить свою мечту. И осталось совсем-совсем чуть-чуть, всего каких-то несколько месяцев, и уже там, за океаном, напитываться энергией обратной стороны Земли. Да, поэтому если вы мечтали поехать в Южную Америку, в Аргентину, или в Бразилию, или в Чили, или в Перу, это четыре страны, где мы будем, значит, это поездка для вас. Если вы, в принципе, о чем-то мечтаете и боитесь это сделать, это тоже поездка для вас, потому что, воплотив эту мечту, сделав этот шаг, остальные многие моменты в жизни становятся делать намного проще. Если вы устали, если ваша жизнь превратилась в день с рука, этот тур, обновляющий тур 100% для вас, потому что после него ну, по крайней мере, например, да, я похудела на 5 килограмм. Я начала обливаться по утрам холодной водой. И сейчас я уже два года как обливаюсь. А для меня вообще открылись безграничные возможности. Теперь я не только могу света вдохновлять, я могу вообще кого-то, кого Вот, это 100%, абсолютно точно. Мы вас призываем, во-первых, представить, что вы уже там, и... И вперед с нами, за новыми впечатлениями и за осуществлением своей мечты. Ура! <сélок> <сélок> <сélок> До встречи! До встречи!